Функция обратной перемотки, поэтому в случае какого-либо нарушения можно отмотать изображение назад, посмотреть, что там реально случилось, и дать отправовую оценку действиям работы участковых избирательной комиссии, а также наблюдать. Контроль за ходом голосования подсчетом голосов избирателей осуществляют всегда. Наблюдатели их у нас, как правило, от 3 до 5 тысяч бывают на избирательных участках. Сейчас заявили партии, кандидаты заявили о том, что и уже направлены списки кандидатов в участковые избирательные комиссии. Их более четырех тысяч. Работа штаба будет круглосуточной, причем при свете и обязательно с нашими дежурными общественными наблюдателями, представителями правоохранительных органов. Среди моих родных и близких принято ходить на выборы. Это право нам дает Конституция, и я считаю, что долг каждого человека воспользоваться этим правом. Ведь именно от нас зависит, в какой стране будем жить мы и наши дети, как будет развиваться наша любимая малая родина Курская область. участок, что очень приятно, он в шаговой доступности. Здесь очень быстро можно дойти до этого участка, увидеть своих соседей. Именно поэтому я выбираю традиционный способ голосования личного прихода на участок, потому что это эмоции, это настроение, это и ощущаешь такую ответственность особую.